И у меня для вас новая цель. Давайте попробуем за два дня набрать 20 лайков. Да много. Да не наберем. Да не наберем. Как вы поняли, я просто в шоке с вашей активностью. И чтобы вы понимали, я это видео снимаю сразу после стрима. То есть я дико устал, но я вас просил набрать 50 лайков на прошлом видео. Вы набрали? Вот я и снимаю видео. И Кстати, тему сегодняшнего видео мне как раз-таки предложили подписчики на стриме. Спасибо им огромное, но а что насчет стрима? На стриме было просто очень много всего интересного. Кто там был, может это подтвердить. А если вы хотите посмотреть еще один стрим, то завтра будет стрим, я уже запланировал. А вам стоит только зайти туда и посмотреть, сколько осталось времени. Ладно, плавно переходим к сути видео. А, в общем, подписчик увидел в моих уровнях то, что один из этих уровней никак нельзя запустить. И он, собственно, предложил в чате, чтобы я заснял про это видео. Тут я вспомнил то, что я знаю еще один баг, который тоже неплохой. Заключается он в том, то, что можно уровень но даже если в нем присутствуют стартовая позиция. И перед тем, как я буду показывать, как это сделать, давайте вы поставите лайк. И ведь если мы наберем 150 лайков, то сразу же, сразу же буду делать новое видео. Конечно, это кажется нереальным для моего канала, но если каждый из вас поставит сейчас лайк, то шансы сильно увеличатся. Ладно, как же сделать, чтобы люди не смогли поиграть в ваш левел? На самом деле все просто. Сначала создаем наш левел и начинаем ставить в одном месте 10 тысяч одинаковых блоков. Не меньше, иначе не будет работать баг. В общем-то, когда мы создали больше 10 тысяч объектов, обязательно их надо пометить как высоко детализированные объекты. После чего выйти в меню, и тут, откуда не возьмись появляется кнопка Low Detail Mode. Мы, естественно, активируем ее. И, как ни странно, после активации эти 10 тысяч блоков пропадают, и мы просто проходим уровень. Дальше выкладываем его. И как видим, после того, как мы выложили этот левел, мы не можем его пройти, так же, как и все остальные игроки. Ладно, я думаю, с этим более менее все понятно. Давайте перейдем ко второму багу. Как видите, на втором баге установлена стартовая позиция. И также, если мы пройдем этот уровень, то нам не засчитают то, что мы его прошли. Будет по-прежнему 0% и 0 монеток. Но вопрос в этом: как же верфайтнуть уровень со стартовой позиции? В общем-то, просто ставим стартовую позицию куда хотим, после чего помещаем данный объект как высоко детализированный. И опять же, выходим в главное меню. Нажимаем Load Detail Mod и просто проходим уровень без стартовой позиции. Как видим, уровень верифицирован. И опять же, если мы выложим этот то никто не сможет включить низкую детализацию. Они просто будут проходить этот турион со стартовой позиции. Ладно, вроде бы по-быстрому про эти баги рассказал. Опять же напомню, кто хочет попасть на мой стрим, то приходите завтра. Примерно в обед я буду проводить стрим. Извиняюсь за слишком короткий ролик, так как я, опять же говорю, я слишком устал после стрима. Я записываю этот ролик только потому, что вы набрали больше 50 лайков на моем последнем видео. И еще, скорее всего, через 2 дня запишу следующее видео, когда вы на этом наберете 150 лайков. Ладно, собственно, смотрите мои другие видео, добавляйтесь вконтакте, добавлю всех. Ну а с вами был Найдис, всем пока.